И всем привет, с вами Макс Риска. Это у нас новый игра под названием Scolds Of и там дальше. Как-то я полностью сейчас не, вызв... не выговорим его, сейчас выговорим. Выговорим, значит, смотрите. Вот на грамм подписка, лайк, чтобы не выпускать новые ролики. Только что начал. Думаю, затестировать, потом уже посмотрим. Согласитесь, продолжите, или же нет? Или же снова Edge так, первый этап учения рассказывает о том как контролировать юнит юнити и атаковать мечники юниты для ближнего боя ага. движение кости всем выбранной области чтобы принести войск атака начнет атаку двойными касаниями по выбранном области Ох, инструктор добро пожаловать в командующий с клэш оф легенд по моему клэш оф легенд называется игрушка столкновение легендов легенды может быть легенды столкновение легенды для клэш легенды это игра в которой вы собираете ресурсы для управления своим базой и призываете юнитов для боротьбы с с противниками я не готов еще если честно к этому ага. надеюсь этот урок напомнить э... поможет стать вам лучше стратегом но я и так и собственно игрался что есть стратегический персонаж ссылка в описании на аджибпс э... если можно найти просто пиши в поисках возраст обезьян макс риск найдешь ролик с моим голосом удачи Командующий. Окей, инструмент. Этот. Роботы, пожалуйста. Выберите, переместите юнита. Блин, куда ты пишешь? Ладно, вон юниты. Все, пошли вон. Пошел я сам воевать Да, блин, да, знаем. Пошли воины. Ну, Так, сегодняшний ролик будет называться "Первый взгляд" или "Тактика нового". меня есть уже тактика. тактический персонаж. Кстати, я вам не рассказывал то, что я поклажу рояль данной рау 3 года назад 4 года назад, да, это примерно 4 максимум. 4 года назад, значит. И у меня был 10 уровень. Это было очень сложно, друзья. Это было очень сложно. У меня был 9, потом 10, я самый лучший в классе покажу, я, я. Тихо, не узнавайте, никому не рассказывайте. Я, конечно, в шоке. Вау, это было круто. Самое лучшее. Второе, третьими занимаются B класс. B не с 9 -го, 9 -го, 10 -й. это будет очень тяжело тяжело есть одна фоточка покажу я ли в инстаграме просто в описании загляни там это, значит нас хэштег пробел 2 такая вот снизу макс риск на английском и дыра снизу все но ну, не в поисках на хэштег макс риск найдешь. там есть куча хостаков, что это у нас. Твой этап обучения расскажет о добыче ресурсов ресурсов и призывом юнитов. ага. самок здесь хранятся ресурсы и призывают лоблины. бар призывают различных бойцов. завод очищают глаз и превращает его в ресурсы. ага. лоблины собирают ресурсы и строят здание мечники просто но крепкие бойцы лучники бойцы с дальним атакой эффекты противник летающие в целях добро пожаловать ветеран он прям шлип снял команду еще перед тем как о, бросаться собой нужно хорошо подготовиться знаете мы вспоминаем вспоминают эту игру как называется Мы ну, его вообще не снимал на канале три года назад как-то я вот это даю три года назад там 5 там, максимум четыре года ваша года ВКонтакте там ладно, все, все я уже понял. Я умею уже играть. без а тебе с обучением так воин, ага, 75 полить или 75 тысяч воинов. Так, двойный удар. А стоп! Это та игра! Это та игра, которая там копии игры вы чё прикалываетесь? я же фанат этой игры если под эти роликом берут очень очень много лайков, я скажу и кто является автором но не явно авторы, они 2020 года придумали игру 3 октября Нет, 3 октября пришли силу эти вот кстати ролик мусо Тут написано только вот с компанией пожалуйста не баньте, приз Ссылки на мой канал в описании, если меня забанит, ссылка на дискорд в описании. Просто в Макс, риск, английскими. Не, ну русскими. Русский. Украинец. Hello. Так значит вы собираете. Потом HOW Да, та игра. Копия, копия игры. Вообще копия. Я вообще умею в этой игрушке играть. То есть как, смотрите, это наша база. все знают. Да не, не, не, я в этой игре умею больше знаете тут у нас э, в другой игре было больше карт вообще маленькая карта то мы строим с вами с вами что угодно заводы танки войска я не помню, как игра называется новая каммона и типа на классики тоже я два аккаунта создам очень четко так что это значит 12 10, это очень плохо говорится по моему это бах 10, 10 должно быть а 12 10 это просто бах четко давай воинов за да раньше чтобы летал танки, самолеты там всякие, mm. а сейчас войны. <связь> Может вернуться обратно мне танки, самолет. Пиши комментарий, что лучше эта игра или же танки, самолет или же в одном, все в одном. Покажу тебе потом. Хорошо, что я забыл игру, а то покажу так просто. А ага, да еще покажу так просто должен. Посмотрите ролик до конца. Писать комментарии, сделать, сделать, сделал Пожалуйста, докажи, что есть игра круче, чем это. Ну, она невозможно не круче, я еще не знаю Но она реально копия игры. Значит, три, тут воины. Потом, как там говорят, два иточа мышки, мы идем атаковать, все. Потом, по-моему, нужно открыть двери. Выбирайте двери, пожалуйста. Стоп, а чу не открывается? призыв 2 мечника 2 лучника очень открывает задание призывать муж мечников завершено призывайте лучников где лучники не нужны лучники призыв во как все призываем лучников потом уже откроем чего там делать давай лучники тоже тогда да, да я уже понял все открыть друзья нам вход не ну кубе куб я что-то помню обучал обучалка этому тут два иска завод их фантазия фантазия так, давай давай давай знаете нравится мне ничего ролик запишу по этой теме. Буду четко дискорд мне уже есть нормально дискорд там куча ролик по плейстам да очень классно ролики вышли даже прикольно привишку нажимаешь все смотришь да все классно это реально крутая игра Русские, русские создатели, да, шикарно. Пропиарим эту игру немножко. Три этапа обучения. Ну, советую еще Бакуан Фотхаб. Тоже, тоже прикольно там три моих роликов: первый сезон, второй сезон, первая серия, вторая серия, третья серия. Можешь писать: первая серия Бакуан Фотхаб Макс Риск, третья серия Бакуан Фотхаб Макс Риск, Три серия Бакуан Фотхаб Макс Риск. Найдешь. Так, ладно, уже я Вау, wow. я лучше снайпер. Кто это сказал? Лучше снайпер. Так это войско ага, атака. Давай на, на него доволь. Не, ну это такая себе игра. Если честно, я потом покажу крутую игрушку. Когда наберете тысячу лайков на этом ролике тогда покажу. Вроде бы это легко набрать для вас. Еще лайков покажу. А может быть, потом покажу. Но, а, -а, а, знаете, теперь очень легко стало. Понятно, все. Номер один, стратегия номер один. Да. Ладно, давай. Right. Красночек. А -а -а, это еще задание. Я пирамиды. И используя обучение навыка. Я покажу вам, как это делать. Так, а подождите, а где мы находимся? А, есть кнопочку пропустить. А, это обучалка. Ну, блин, не нравится мне заниматься. Есть более мини-крутые. Конечно, я спалился, но пока там тяжело найти эту игрушку. Так что все в моих руках. Давай, давай. Ставь лайк, я тебе покажу. Если честно, мало лайков ставишь. 4 мало, 5 лайков мало. Давай побольше. Ладно, шутка. Вау. Ага, Зелье говорят, там Давай. Синяя вроде бы сам прикольный. Так. Ну... Но... Не знаю, в принципе. Она будет бесконечно. Блин. Что еще нужно? Используя ты и Нет, это... метал. На... Все. быстрее лишь что блин не ну я мастер Все, давай уже заканчиваем чине а там было кстати пропустить а -а -а, привет и а -а, классная иконочка вау но ну это мне нравится только там в игре можно еще базы качать блин спалился хватит шин если прям хотите то пишите может быть один ролик запишу если там будут очень классно не буду так валюса но это кстати новая а ага, это танк да блин это не танк это воин танк это реальный танк я уже в эту игру играл почти похоже а, там реалистично чем здесь как по мне блин, ну тут прокачек который как как браузтарс как там ну, как другие карты я там всякие может быть, игра зуба там. Ну так. Тут полу... Не, ну клашруяли. Купик клашруяли почти. Ладно, пушка. Пушка здесь. А, кстати, тут будут мультики. Мультфильмы. Вот Мультма ищет Ладно, друзья, заканчиваем. По-моему, не, не заканчиваем тут. Ну, соперник отлично. свои навыки. Бегом. А кто я такой? Так. Я не знаю, если честно, что делать. Все, все, давай, давай. какой сборник. Все, отцепитесь. Сколько нам зато что это такое у нас? Построение барка для призыва у такая это что такое. Банка для призыва построим бар, раком, барака. О, да, да так, карта кстати, друзья. Вот это длинная карта, то что я хочу, чтоб искать врага. Здесь может быть. В общем, я думал, кто-то уже понял, с какой игрой это не расчетка Так, дальше мы с вами как там брать? сложнее, чем чего там нужно тренировать? сеть мне нужно, не А чё тренировать? Ладно, воинов 200 воинов. Не понимаю. Все, убирайте. Что такое? А, так как копай же ты? построить замок для призыва огня ну, ладно На. куда его куда его нет ладно что такое у нас построить завод для призыва газа новая газа пошли я уже хочу воевать мало-мало так значит смотрите. он может быть здесь ладно здесь попробуем так вот там пробуйте аккуратно Аж там у меня, что, буду голос подсказочком. Воин, нет никого. Так значит, вы разведка, вы разведка, значит, ищите, где эти враги. Опа, она. Где-то он, значит, тут. У он там, у он тут. В общем, убивайте это воина. все таки спалился, он отлично. Так давайте лучников тоже. Не, прикольно, прикольно. Зато, наверное, будет очень много войск. Так, пошлите значит, А, вот, сейчас забыл просто. Там можно так делать. Как там выше, ниже. Как по мне. Ну, давно играл в Похоже, уже. Не, кристаллы копия. купить просто кристалл. Там были синие, тут желтые. Но ну, ну, это не копия. Тут, наверное, свое построено. Там ну, что ну, современно, что-то. Давай туда пойдём, Здесь что... функции были такие. А, Ладно, Значит, видите, он просто, просто там там. А как вы к, к нему пойдете? война значит а -а -а. он тут был блин чего вы не заметили воин давайте так воюйте так а как нас назад на базово <laughs> ладно тут как тяжеловато так пошли Атака. Молодь, Фу, а так строй войну воин суку войну блин так, нужно же, знаете, что делать? Это заводы их вырубить. Как, ну, тактика, наверное. Вот вам тактика, кстати. Так, лучницы, давай. На. Все, сюда. Там можно хоть там, призывать и блин. На, нельзя. Недоработка, недоработка. Там можно было даже, эти, по куда угодно вообще. Там было четко. Соба. Почему не лесал? Наверное, не прокачат. Я же еще, да? Блин, я же сам вот, вот. э, да, очень даже долго, так, вот, вот, вот, вот. Так, вот, вот. Давай, давай, все ружь. Что можно войну управлять? Там можно в этой игре там другой. Арда как... стрит я нашел кое-что. Арда, что за арда? Ладно. отряд кофе какая-то я это не буду а а вот он оборона а так вот сдача сдача какая сдача охранять возможно ну ладно там было начиная с оборона только ну, щит зачем у нас такой рука щит возьмите атака и патруль туда сюда можно добавить там что такое было да там было такой патрульчик очень легкая давайте отряд а вот О, тут плюсик еще очень друзья всем быстро просмотрелся у макс слизку мы узнали как в этой игре выигрывать Окей, что то что нужно вот так друзья вот он еще двигает быстро учимся да? всем удачи всем пока